Привет, YouTube! Есть несколько факторов, которые следует учитывать при выборе новых окон. Одним из них, конечно же, являются теплоизоляционные свойства материала. Материал каркаса, будь то пластик или дерево, тоже немаловажно. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. В принципе, логично. С чаем в руках вы приходите к окну, садитесь на подоконник и наслаждаетесь красотой весеннего дня. Вид через большую стеклянную зону на сад говорит о том, что вас ждет великий день. Окно не замерзает и предлагает прекрасный вид. Но будьте осторожны. Первое, что нужно учитывать при замене окон, это выбор материала рамы. Каталоги производителей могут похвастаться ассортиментом изделий из классического дерева, современного и вездесущего пластика и алюминия. Выбор материала во многом зависит от характера здания. Мы выберем другие окна для традиционной виллы, перейдем к другому производителю, чтобы купить новые окна для многоквартирного дома. Поэтому самые заметные различия между материалами заключаются в цене. Тем не менее, они также отличаются и с точки зрения некоторых свойств и требований к обслуживанию. Деревянные окна необходимо регулярно окрашивать, примерно через 8 лет, в то время как пластиковые окна не требуют такого входа. А где подходят алюминиевые окна? Особенно в зданиях, где заполнение отверстий более напряжено или подвержено неблагоприятным погодным условиям. Поэтому, как энергосберегающие окна, они, вероятно, не нужны в семейном доме. Пластиковые или деревянные окна. Какие из них лучше? Вы выбираете пластиковые или деревянные. Нет четкого ответа о том, какой из них лучше, но у нас есть несколько подсказок, которые могут помочь вам принять решение. Материал, то есть ПВХ, из которого изготовлены пластиковые окна, режется или измельчается, а затем снова прессуется в виде опилок. Часть опилок возвращается производителю, который использует его для изготовления компонентов для новых окон. Хотя количество устаревших окон из ПВХ все еще незначительно. Технологии для их переработки уже разработаны, и их более фундаментальная проверка придет в ближайшие годы. Выбор правильных окон основан прежде всего на общей энергетической концепции дома. Это означает, что вы выбираете другие окна для общего нового здания и другие окна для дома с низким энергопотреблением или пассивного дома. Выбор типа остекления – это наука. Да ладно! На это могут повлиять расходы на отопление, охрану дома, снижение уровня шума в доме, а также контроль больших площадей, открывания окон. Впрочем, это уже совсем другая история. Выбирайте осекление с наилучшей теплоизоляцией, основы, особенно если ваш дом находится в тесном здании и зимой не очень солнечно. Если вы снова строите в шумном районе, вам лучше поискать акустическое стекло. Если вы хотите одновременно чувствовать себя в безопасности дома, вы можете купить многослойное безопасное стекло. Сегодня вы больше не столкнетесь с окнами с одним стеклом, они были вытеснены стеклопакетами. Изолирующее двойное остекление, заполнено изолирующим газом. Оконная рама должна быть изолирована, например, дерево алюминиевого типа со встроенной изоляцией на основе твердой пены. Пластиковые окна, в свою очередь, должны иметь изолирующую заливку в профильных камерах. При выборе остекления не пропустите информацию о величине пропускания солнечного света, которая должна составлять не менее 50%. Возможно, вам пока не нужно приобретать системы скрининга. Но, по крайней мере, вы удивитесь, можете ли вы добавить дополнительные системы для защиты от перегрева и предотвращения перегрева летом. У нас получилось короткое видео, но надеюсь, оно вам поможет определиться с типом вашего окна. Пишите комментарии под видео, не забывайте ставьте лайк. И всем пока!